Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Как отлично. Отлично. Все отлично? Давление не мучает? Нет! А вас не мучает? А в чем у меня давление? Будет. От вас? Нет. Вы сами от себя будете мучиться. Почему здесь я к вам? Мы с вас не бомбим, не стреляем, ничего. Это у вас все появление Святого Духа. Вы это, это ваша карма. Вы откуда?